Всем доброго времени суток, катаны. Сразу предупреждаю тех, кто повелся на кликбейт. Assassin's Creed торт и еще какой торт? В одном из своих предыдущих роликов я пытался предугадать, каким же путем пойдет серия после почти двухгодичного перерыва в выпусках между частями. Сейчас, наиграв уже несколько часов в Assassin's Creed Origins, я могу с уверенностью сказать, изменения в серии грандиозные. Египетская сила. Начиная от масштабов и интерактивности, заканчивая RPG элементами и геймплейными наработками в целом. Первое, что меня поразило, это, конечно, гигантские размеры карты. Для серии Assassin's Creed это просто невероятно, и что самое интересное, это бесшовная карта без всяких подгрузок и тому подобное. То есть вы просто можете пустить своего орла в свободный полет и долететь так до другого конца карты, при этом увидев, как там пасутся какие-нибудь озлики, барашки или обнаружив лагерь вражеских солдат. При этом карта бесшовная еще и в том плане, что когда вы скачете на верблюде по пустыне, например, если вы решили заглянуть в какую-нибудь пирамиду, то когда вы попадаете внутрь, все это происходит без лишних подзагрузок. Но здесь я заметил не все так гладко, и например, когда вы выходите из режима Орлат, то небольшая подзагрузка перед тем, как вы вернетесь к своему персонажу, все же происходит. РПГ, составляющие такие как прокачка персонажа, крафтинг, оружие, работа с инвентарем, сильно эволюционировали по сравнению с предыдущими частями. Теперь у нас появился полноценный инвентарь, как в любой РПГ игре, и в принципе на примере серии Assassin's Creed можно видеть, как границы между жанрами экшен и экшен РПГ размываются. Какие изменения я заметил по геймплею в целом? Наверное то, что в нынешней части Ассасинов стелс-геймплею отводится второстепенное место. Стелс-элемент здесь действительно стал элементом, причем не самым значительным, а чем-то наподобие стелса в сериях Far Cry и Watch Dogs. Для атаки в стелс-режиме теперь заведена специальная кнопка, что тем самым позволило отделить стелс-атаки от обычных атак. В геймплейной части Assassin's Creed Origins львиная доля игрового времени отведена теперь на исследование открытого мира. Этот невероятно огромный открытый мир Древнего Египта насыщен различного рода фауной, множеством секретов, различных скрытых гробниц, которые нужно исследовать. А в городах и поселениях местные жители готовы выдать нам кучу различных квестов. Причем система квестов в Origins также стала похожа на систему квестов, как в любой RPG. То есть у нас есть журнал, в котором мы можем выбирать любой квест на наше усмотрение и идти выполнять его. Однако все задания, которые есть в данный момент в нашем журнале, как бы проходятся параллельно. И допустим, попав в какую-то точку карты по одному заданию, мы можем тем самым невольно выполнить и другое задание, которое было у нас в журнале. Обратите внимание, до этого система квестов в Assassin's Creed была абсолютно линейной, и упор прежде всего делался на сюжетную линию. Среди нынешних игровых обзорщиков и простых игроков принято хейтить Ubisoft и особенно серию Assassin's Creed, что типа она скатилась, это конвейер, Assassin's Creed уже не торт, верните нам ЭЦО и так далее. Безусловно, Assassin's Creed это конвейер, но это хороший и качественный конвейер. Для тех, кто говорит, что вот ничего не поменялось с момента предыдущих частей, нам нужно точно так же бегать по исторической локации и убивать каких-то плохих персонажей, сравните с той же GTA где нам нужно также бегать по игровой карте и угонять тачки. Просто я говорю о том, что данная предъява это не аргумент. В каждой части Assassin's Creed вводятся какие-то новые особенности геймплея, характерные для той исторической эпохи, которой посвящена данная игра серии. Мы играли из-за индейцев, из-за пиратов, из-за лондонских люмпен-пролетариев, и везде это был абсолютно разный геймплей. Конечно, предпоследняя часть серии Assassin's Creed, Syndicate переживала творческий кризис, но теперь с уверенностью можно сказать, что авторы его преодолели. Assassin's Creed Origins действительно хорошая игра. Серия про ассасинов эволюционировала, в нее вдохнули действительно что-то новое и свежее. Конечно, можно отметить какие-то минусы. В плане графики игра осталась на уровне синдикат, если еще и не скатилась в худшую сторону. Но давайте не забывать, что это сделано разработчиками не просто так. При всем при этом у нас просто в невероятных количествах выросли размеры игрового мира. Им не только размеры, но и его насыщенность и проработанность. Ведь сейчас вполне уверенно можно сказать, что по уровню живости и насыщенности серия Assassin's Creed не уступает той же самой Grand Theft Auto. Кто-то там говорил о плохих лицевых анимациях, о дерганых анимациях боя, о неумело сделанной лошадке и верблюде. За 10 лет они не смогли нормально сделать лошадь. Кто ты? Змейка? Ящерка? Черепашка? Но извините, когда у вас перед носом огромная игровая карта, куча квестов и все это происходит в бешеной динамике, вам как-то не до того, чтобы разглядывать, что у лошадки под копытами. Еще один момент, который я все же записал бы в минусы игры, это сюжет. Я не буду говорить, что он настолько откровенно плох, ведь сама по себе эпоха, которая была выбрана для Assassin's Creed Origins, весьма интересна и насыщена различными драматическими событиями. Но, дорогие разработчики из Ubisoft, извините меня, но вы опять пытаетесь запихать нам избитый сюжет про месть. Но сколько уже можно повторяться-то?